вроде с вами совсем не знакомы да давайте будем и попозже присоединяться я думаю так запись сейчас поставлю тема наша сегодняшняя это рекрутинг вконтакте это моя любимая социальная сеть в плане простоты то есть лично для меня здесь рекрутировать проще всего я как-то пробовала рекрутировать вот недавно в последнее время в одноклассниках ну вот как говорят да куда душа не лежит лучше делайте там где у вас где вам нравится где вам удобно где вам комфортно где вы себя чувствуете как рыба в воде да где вам нравится там и работайте вот, поэтому я опять вернулась к контакту к своему родному, любимому. И а, тема у нас сегодня не просто как рекрутировать ВКонтакте, но и как автоматизировать этот процесс. Да? А, наверное, для многих эта тема важна, потому что ну, у нас в проекте много мамочек в декрете, да, у которых а, времени не так много на рекрутинг. А рекрутинг, он действительно, если рекрутирует вручную, отнимает много времени. Да? Также есть те, кто работает на основной работе. В общем, свободных людей мало кому бы вот кого было бы время, 3-4 часа сидеть и рекрутировать просто. вот Поэтому я всегда ищу для себя личные методы, такие, которые можно было бы поручить кому-то, да, например, в какой-то программе. Вот. И сегодня я вам покажу как я вот в последнее время рекрутирую, да, через социальную сеть ВКонтакте и покажу два варианта, то есть первый будет вручную, как работать можно вручную, но с двух страничек, то есть не так, чтобы 10 страниц, да, и все их обрабатывать, потому что ну, это утомляет, да, согласитесь, и поработав так неделю, потом уже нет такого желания сидеть и делать эти однообразные действия. Если это делать всего с двух страничек, с одной странички выхода, ну как выход, я имею в виду в плане регистрации, да, может и не быть, а вот с двух страничек, да, это реально работает. Я проверила, это работает с двух страничек. И с 10 страничек это будет вариант работы с программой роботом. То есть вы должны понимать, да, что если вы, например, решите работать. Ну, автоматизировать этот процесс с помощью программы, то робот, он есть робот, да, это не живой человек, он будет выполнять те задания, которые вы даете, но он будет делать их со всеми подряд. То есть он не будет смотреть на страничку человека, да, вдруг это будет, например, коллега наш, или это будет там человек с другой твоей компании, да, или это будет вообще какой-нибудь, ну я не знаю, человек, который вот просто страничку ведет, как попало, да, ни к чему. То есть не ваш человек, да, не для бизнеса. Вот, поэтому робот, он требует большее количество страничек, это вы должны понимать. Ну, здесь как бы, ничего сложного нету, создали 10 страничек, да, оформили их один раз и потом запускаете в робот. Да, иногда могут блокировать, поэтому будьте к этому готовы чтобы у вас были э, странички запасные еще. По поводу того, где брать номера, я думаю, наверное, это уже избитая тема, да, все знают. На всякий случай я скажу, если вдруг новички будут смотреть. Э, номера э, регистрируются этим страничке на номера телефонов. Э, естественно, можно взять номера телефонов ваших родных, там бабушек, дедушек, кто не зарегистрирован в ВКонтакте, да. Она их номера зарегистрирует, страничке новые. И существуют специальные сервисы. Например, я всегда беру на онлайн-сим. Прям вводите в интернете в поисковике онлайн-сим. И регистрируетесь там, ложите денежку через карту банковскую да, или там с Яндекс кошелька, если вы пользуетесь. То есть, где у вас есть деньги, то так и ложите. Сейчас одна страничка стоит, один номер для создания страничных контактов стоит 19 рублей. Я, по крайней мере, вчера брала за 19 рублей. Иногда бывает, там, что нету номеров свободных, да, но нужно просто маленечко подождать, и они появляются. Дальше. То есть создаете странички, да, либо если вы будете работать вручную, а сразу скажу, да, что программа, про которую буду говорить, она платная, она стоит от 1000 рублей. То есть есть версия 1000 рублей стоит 999 да, рублей. Есть версия стоит полторы 1499 рублей. Отличаются они только тем, что в версии, которая за 1000 рублей, она работает только с одним аккаунтом. То есть вы можете, например, поработать на одном аккаунте, потом выйти, загрузить второй аккаунт, поработать, выйти, загрузить, загрузить третий аккаунт, дать задание, да ему поработать, выйти, то есть каждый раз можно выходить. Пусть у вас например, будет 10 страничек, но вы будете постоянно заходить и выходить, да? А за полторы тысячи она ну, там до 100 аккаунтов можно одновременно запускать в работу. Это единственное отличие. И что здесь важно, почему я выбрал эту программу? Да, я буду говорить. Бесплатно была программа, Света спрашивает, какая, какую ты имеешь в виду, когда это было? Так называется. Потому что я искала, да, я много очень пересмотрела и вот проанализировала вообще все, все, что есть, и посмотрев видео на YouTube тоже людей, которые рекрутируют с помощью программ роботов, я сделала выбор в пользу вот той, которая будет говорить сегодня. И что, как бы, почему я именно эту программу выбрала? Потому что она покупается один раз. То есть это не в месяц выплачивается, да, как раньше мы, например, покупали тоже роботов. Там было по 300 рублей в месяц, каждый раз тоже мы платили, как абонентская плата, да. А эта программа покупается один раз на один компьютер, то есть она устанавливается именно на ваш компьютер, то есть нельзя купить вдвоем и пользоваться на двух разных компьютерах. Вот. Но я все равно считаю, что это более выгодно, чем, например, сейчас та программа, которую я пользовалась год назад, VK Just, по-моему, она называлась, она стоила тогда, по-моему, 300 рублей. Сейчас она стоит 500 рублей в месяц. но ну, я так посчитала, что я три месяца только отработаю с поджастом. И по отзывам вот эта программа, о которой я сегодня буду говорить, она как-то более мне понравилась. По крайней мере говорят, что. Ну, мало кто бы точнее я не видела отзывов да, чтобы люди говорили что часто блокируют странички это очень важно при работе с роботом потому что бывает так что когда модерация вконтакте она видит что работает какая-то программа да она блокирует странички то есть здесь программа работает плавно и незаметно что работает не человек а робот вот поэтому Смотрите, вот то есть для вас два варианта: да, как можно рекрутировать. Либо бесплатно, самостоятельно, вручную и с двух страничек я покажу, как делать это, да, сегодня. Либо ну я не знаю, если вы хотите, можете с 10 страничек, конечно, вручную работать, если вы осилите. У например, времени нету сидеть и 10 страничек в день обрабатывать вручную. У меня просто и не хватает э, морально, да, я не готова к этому сидеть. 10 страничек обрабатывать, да, и времени у меня нет столько. Поэтому смотрите сами. То есть можно работать из двух страниц, просто выжимать их по максимуму, можно так сказать, да. Вот. И можно работать с 10 страничек, но через робота. Смотрите, я вот сейчас буквально вам покажу а, вообще алгоритм, да, для получения регистрации. Так. А, Свет так и не написал, какая была программа бесплатная. Может, не услышала этого вопрос? Потому что я не нашла сейчас бесплатных программ Вряд ли они сейчас есть. Смотрите, алгоритм для получения регистрации. То есть, вообще, что нужно изначально да, для того, чтобы э, у вас были регистрации? Вот новичок собот Ой, я уже забыла, как она выглядит. Господи, программа Sobot, она, по-моему, тоже была не бесплатная. Там по-моему тоже, если на одну страничку только она была бесплатная, да, вот для одного аккаунта. Я ее, если честно, в интернете сейчас не смотрела, Даже за она выглядит. Посмотри в интернете. Но я сомневаюсь, что она сейчас бесплатно потому что сейчас уже бесплатных моему не осталось. Очень много людей развиваются вообще через социальные сети, и это сейчас такой бизнес. <с Russell> вот эти программы роботы, это вообще. Это реально большой бизнес люди делают. Да, я сейчас говорю один аккаунт 1000 рублей, но это навсегда. То есть, если говорю, раньше я покупала в Джаст за 300 рублей в месяц, я платила абонентскую плату, то есть получается на 3 месяца мне бы хватило. Да? А сейчас я покупала, купила один раз, я могу хоть 5 лет пользоваться этой программой, хоть 10 лет. Поэтому... Тут на ваше усмотрение, естественно, я просто расскажу, а вы уже там дальше смотрите сами. Но я сегодня расскажу также и про то, как самим вручную, да, бесплатно через две странички работать. То есть не создавать там 5-10 страниц, да, а возьму двух страничек тоже получать регистрацию. Новичок, скорее всего, как бы он будет начинать именно с этого варианта. То есть новичок не будет покупать программу за тысячу, за полторы, да, ему проще создать две новые странички, оформить их правильно да, и начать с них работать. И когда уже будет результат, когда будет возможность купить программу, когда уже будет команда, да, которая тоже время требует на ее работу, тогда уже действительно, наверное, задуматься о роботе. Вот, поэтому вернемся к слайду. Да. алгоритм. То есть вы должны понимать, что нужно делать, как должно вообще... Что, должно, что вы должны нести, какую информацию, да, как вообще должна быть оформлена ваша страничка, чтобы к вам люди тянулись и как получать регистрацию. То есть первое, что нужно сделать, вообще очень все просто, как 1, 2, 3. Да? Первое, что нужно сделать, это качественно оформить свою страничку. В оформлении я также вношу и настройки страницы. Да? Сейчас тоже про это маленечко проговорю. То есть, чтобы вас при работе ничего не отвлекало. А второе, что мы делаем, это, вот, если мы просто создали страничку, классно ее оформили, да, все супер, нам она так нравится, она такая клевая. Если бы ее увидело 100 человек, все бы сразу к вам зарегистрировались. Но если ее никто не увидит, никто не зарегистрируется. Понятно, да, логика? Поэтому второе, что нужно сделать, это создать трафик, то есть поток людей на вашу страницу ну не прям, может быть поток, да, там к вам будут лица люди, вот, но сделать так, чтобы вашей страничке узнавали и делать это можно несколькими способами. Буду сегодня говорить об этом. Да, мой друг. Иди к бабе, пока. И третье, что нужно делать, когда уже люди вашу страничку видят, да, они обращают на нее внимание, заходят и хотят узнать о том, что вы предлагаете, это нужно людям просто дать информацию о бизнесе качественно. Не просто, ну, может быть, сейчас это не понравится новичкам, да, не просто покидать шаблоны, хотя новички, конечно, с этого всегда начинают с шаблонов, а стараться с людьми общаться. Я сейчас тоже про это подробнее поговорю да, с вами. По поводу Оформление странички, да, качественно, что я под этим подразумеваю. Вот сейчас я покажу просто на слайде, да, буквально так, по пунктам, да, вы можете себе и записать, там как удобнее. А можете потом в записи смотреть, да, а потом включу экран и покажу, где это все настраивать и что конкретно я имею в виду. Да. Давайте так будет удобнее, я думаю, чтобы вы это в прямом эфире как бы смотрели все. То есть чтобы вас от работы ничего не отвлекало, вы настраиваете приватность то есть чтобы лишний раз вас друзья никто не, ну, не друзья в группы не приглашали в игры чтобы вас не приглашали да это все покажу тоже для настроить потому что может кто-то не знает надо сделать так чтобы у вас на страничке перед тем как вы начнете создавать поток людей до да, трафик гнать на свою страничку сделать так, чтобы у вас было хотя бы 50-70 человек в друзьях. Потому что если у вас страничка будет пустая, там будет 0 друзей или там два 3 человека в друзьях или даже 10-15, ну люди не будут к вам а, серьезно относиться, да, они будут у вас обходить стороной. Это как вот психологический момент просто, да, это не говорит о том, что что -то не так с вами, вы как то страничку не так оформили, а это именно психология. У людей тут они видят, что страничка новая, людей, друзей мало, значит что-то не то. И уходит от вас. Естественно, аватарка. Аватарка это просто первое, на что люди обращают внимание. Да, когда заходит там на страничку, это должна быть качественная фотография, где вас хорошо видно. Тоже поговорим об этом, когда включу экран. Фотографии в альбом загружаете, да, тоже. Ну, штук 20-30 загрузите личных фотографий, не картинки. И запомнить стену как минимум 30 записями, чтобы человек, листая вашу страничку, да, вот мышку он берет и крутит колесиком, да, и чтобы он вот крутил-крутил колесиком, вот листая примерно отлистывая 30 постов, а да, если у вас есть, и они интересны, то человек понимает вообще, о чем ваша страничка и вообще зачем вы к нему добавились, например, да, или вообще что вы из себя представляете. Что за посты вообще могут быть? Да, я тоже сейчас покажу это на примере, где их брать, как их писать. Да, я не говорю сейчас, что садитесь сочиняйте по 2-3 недели. Посты нет, об этом тоже как бы, речи не идет, Понятно, дело, новичок, ну или новичка это сложно. И что еще должно быть для качественного оформления странички? Это как завершение, да, статус ставите у себя чтобы человек понимал что вы либо понимал что вы предлагаете да либо просто это какой-то может быть высказывание которое отражает суть то есть может быть, это будет высказывание про мотивацию или про бизнес да или про ваши какие-то целеустремления да ну что то такое и закреп это закрепленная запись я покажу тоже что это такое потому что это будет всегда самая верхняя запись на вашей стене. То есть то, что вы хотите выделить. Да, самое главное. Давайте я сейчас включу экран, и вы мне скажете, видно или нет. так плюсики вижу uh -huh. так смотрите вот например у меня рабочая страничка сначала начнем с настроек приватности да вот здесь вот сверху вы на галочку нажимаете да и нажимаете настройки и сразу переходите в настройки приватность а что здесь вот прям ну, прям безоговорочно нужно отметить, да, чтобы, э, так, сейчас скажу, кто видит список моих групп, только я делаете, потому что если вы не поставите эту настройку и, например, вы будете включать, ой, вступать в различные группы, да, то человек, зайдя на вашу страничку, вот здесь вот будет видеть вот, вот так вот кучу-кучу-кучу групп. Вот сейчас только я вижу эти группы. Человек, который будет заходить к вам на страничку, он их видеть не будет. То есть, чтобы его не отвлекало, да, вот это вот. Дальше. Так, я буду иногда на экран переключаться, видеть, смотреть, видно вам или нет. Дальше. Вот здесь вот записи на, ст... на странице. Смотрите, ставим. Кто может оставлять записи на моей странице только я. И а, кто может отвечать, не на фотографию тоже ставите только я. Вот у меня здесь не было отмечено, кстати, чтобы вас на фотографиях никто не отмечал. Во-первых, это будет вас отвлекать, а во-вторых, это будет у вас отображаться в ваших альбомах. Да, вам это не надо. Дальше. Связь со мной. Кто может вызывать меня в приложение? Никто. Чтобы вас это не отвлекал от работы. Кто может просить в сообщество? Никто. И кто может просить меня в приложение? Тоже никто. Все, остальное оставляете как есть. Это были настройки приватности. Это просто для того, чтобы вам было комфортно работать. Чтобы вы вот сидите, например, да. И ни на что не отвлекайтесь. Никто вас в группу не приглашает в приложение, никто на вас на фотографиях не отмечает вопросы, спокойно сидите и рекрутируйте. Занимайтесь своим делом столько времени, да, сколько вы сами себе отвели. Дальше. По оформлению. да, То есть мы говорили, что... А, друзья, да, то есть у вас должно быть... Как минимум 50 70 друзей как это сделать когда у вас новая страничка как это сделать быстро во первых вы добавляете друзья всю команду да то есть в чате в рабочем чате пишете там добавьте ко мне друзьями новая страничка да и все кто есть в чате, они добавляются а во вторых находите вот заходите сюда в группы и ищите вот здесь группы так и называются добав да, друзья и вот здесь вот выходит куча-куча групп открываете их в новой вкладке да вот здесь вот и э, старайтесь э, какая-то не, та, не такая группа группа должна быть э, вот смотрите люди здесь оставлять комментарии под записями да что они э, там, примут всех добавлю всех сто да вы стараетесь не сами вот открывать этих людей добавлять их в друзья хотя они примут ваши заявки да Ну так можно сделать там 15 людям например отправить из этих кто пишет комментарии вы просто их добавляете в друзья они вам отвечают но лучше вот здесь вот просто написать свой комментарий вот наподобие каких-то таких да можете прям скопировать да и можете просто маленько под себя переписать там, например, добавлю всех, чтобы было видно ваш комментарий чтобы он не затерялся можно картинку какую-нибудь поставить если это дает возможность здесь да вот здесь можно только написать а в некоторых группах можно прикрепить картинку вот и вы вот так вот оставляете здесь вот свой комментарий чтобы вас тоже добавляли друзья и вы пишете что я приму там 200 процентов да, до всех и вот так вот вы делаете ну, в 5-10 группах, да, открываете их в новой вкладке вот здесь, вот, но не закрываете, по кругу ходите то есть 5 отправили. Пока вы будете в 5 группах писать, что добавлю всех, добавлю всех, добавлю всех, да, вас уже начнут добавлять, то есть там очень быстро все это происходит. И пока вы не наберете нужное количество друзей, там 50-70 человек, да, вы просто заново потом. Вот у вас будет открыт там, например, 5 групп, да? Вы вот здесь, вот, например, оставили заявку, в этой группе оставили заявку, в этой группе оставили заявку, но вы видите, что у вас не набралось, например, 50 человек, да? Вы опять пошли сюда. Пока вы будете в, остав... в тех группах ну, ходить, оставлять заявки, да? Ваша заявка вот здесь, вот, она уже куда-то вверх там улетит, ее не будет здесь видно. Поэтому вы снова по кругу отправляете. Это буквально у вас займет 5-7 минут. И это будете делать вы только один раз. То есть вы сейчас просто как бы людей добавляете для количества. Все, добавили людей, да. Так. Набрали 50 друзей, 50-70. И пошли дальше оформлять свою страничку. Вот первый день, если вы создали новую страничку, да, посетите чисто тому, чтобы страничку оформить. И больше на ней ничего не делайте. И вот такой вот статус про работу на страничке, на, на новой тоже не ставьте. Поставьте какую-нибудь просто там какую-нибудь цитату или какой-нибудь смайлик, там, не знаю, солнышко, да, или там улыбочку. И все, и оставьте. Пусть он, эта страничка у вас день-два просто полежит, отлежится спокойно. Можно добавлять фотографии, да, можно на стене писать, но не надо рекрутировать конкретно, да, то есть не надо там друзья никому добавлять, писать никому, ничего не надо, чтобы страничка у вас немножечко отдохнула. Дальше. Аватарка, я говорила, да, что это должна быть фотография, на которой вас хорошо видно, на которой понятно, что вы – это вы. То есть <саспорядок> здесь из троих человек понятно, что Евгений это вот девушка, да, а не кто-то другой. Бывает так, что там выкладывают две подружки, например, да, на фотографии. И непонятно, кто есть кто. Вот, может быть, на вашу подружку человек бы не пошел, а вот на вас пошел, а он подумает, что это наоборот, не вы, да, например. Но не поймет, где вы находитесь. Поэтому либо вы ставите а, себя, где вы, одна или один, да, на фотографии, либо вы ставите так, чтобы было понятно, что на фотографии вот и среди этих людей это вы. А, без солнечных очков чтобы вас было хорошо видно то есть не там где-то вдалеке да и среди сотен людей а именно чтобы у вас было хорошо видно дальше то есть фотография может быть например либо это с фотосессии либо просто семейная но хорошая фотография качественная, чтобы сзади не было никаких отвлекающих моментов ковров или ободранных или грязных обоев да то есть понимать должны вы, что вы зовете людей на бизнес, да, и не должно быть таких моментов, отталкивающих, чтобы вы делаете предложение, а у вас там предложение именно на бизнесе, да, а у вас сзади ковер висит какой-нибудь, да, там, в деревню бабушки его сфотографировались. То есть ничего страшного, если у вас дома на самом деле на стене висит ковер. Но на аватарку выкладывать такую фотографию не надо, даже если вы там супер-пупер-классно получились. Это понятно, да? Дальше. Вы можете отметить, вот, например, через редактирование страницы, вы можете отметить, например, свою дату рождения, можете просто показывать дату, только месяц и день сделать, чтобы ваша страничка просто была больше заполнено потому что если она вот здесь вот пустая да, всех заходит и она пустая опять же это психологический момент он отталкивает когда о вас есть какая никакая информация да человек вам лучше расположен то есть он готов вас выслушать можно сказать а да, готов дальше посмотреть а что там у него дальше Но если здесь будет вообще пусто то есть это будет отталкивать поэтому через редактирование страницы вы можете заполнить контакта да, вот здесь у меня сайт, например, моя реферальная ссылка. Но контакт не пропускает короткую ссылку нашу, да, на сайт векроста. Он пропускает либо длинную ссылку, которую, если у вас вам спонсор уже сделал да, сайт, то вы можете сюда длинную ссылку вставить. Но это смотрится не очень красиво. Я через сервис Сократитель ссылок сделал такую себе, да, то есть просто в поиске берете и пишите Сократитель ссылок вот и любой выбираете да и вот здесь вставляете свой сайт нажимаете сохранить он вам выдает сокращенную ссылку вы ее вставляете вот сюда нажимаете сохранить потому что может быть кто-то зайдет на вашу страничку увидит вот здесь вот ссылочку да, посмотрит информацию и вдруг зарегистрируется да но на это не найдите, особо это бывает крайне крайне редко а дальше в образовании можете заполнить, где вы учились, да, там высшее образование или среднее образование, да. Это тоже будет высвечиваться на вашей страничке как дополнительный информация для человека. Можно жизненную позицию указать, да, можно заполнить о себе как можно больше. Так, дальше поехали. Теперь, что касается фотографий в альбоме. создаете альбом, вот здесь, да, альбомы. Можете просто вот у вас пока не будет альбом, нажимаете на фотографии добавить, а создать альбом. А, создаете альбом, например, вот у меня мой альбом, да, в нем 31 фотография. Я закинула закину, вот, чисто вот личные фотографии. Тут нету никаких картинок, да. А, тут фотографии только ну как, у меня, в принципе, нет неприличных фотографий, да, я не фотографируюсь так. А, бывает такое, что там например какая-то свадьба или еще что-то да и там пьяные лица какие-нибудь ну вы же бываете тоже на таких мероприятиях, да может быть вы классно получились а там сзади какой-нибудь <пьяный>, пьяный человек вот. Вот такие фотографии не надо выкладывать вот. поэтому смотрите тоже внимательно к этому относитесь да какие фотографии вы выкладываете по альбом потому что вам могут зайти да, в альбом и просто с вами заочно познакомиться если человеку понравится все, что у вас в альбоме, тогда он, опять же, дальше продолжит с вами знакомиться. И вот э, здесь, вот в этой ленте фотографий, да, вот видите, где я сейчас показываю, вот, где мои фотографии, вот, вот здесь вот, будут высвечиваться, сначала, пока у вас стена еще не заполнена, будут высвечиваться фотографии из альбома, а потом будет начнут высвечиваться те фотографии, которые вы публикуете рядом со своими записями. Вот, понимаете, да? И, например, если я публикую вот такую вот запись с картинкой, да, у меня эта картинка, она будет вот здесь вот вместо фотографии, да, то есть будет двигаться, эти фотографии подвинутся, а картинка встанет вот сюда. Но э, мне не надо, чтобы у меня картинки были в ленте фотографий, мне надо, чтобы у меня в ленте фотографий были только живые фотографии, то есть мои личные. Если у вас тут все будет в картинках, то, опять же, это будет отталкиваться, Имейте в виду, что если человек зайдет к вам, а тут у вас все в картинках, это будет неинтересно. Если он увидит из живого человека, он нажмет так вот, откроет, посмотрит, да дальше полистает, вот так вот, будет с вами знакомиться. Вот. А если все в картинках будет, он даже, может быть, ниже и не посмотрит. Понимаете? Поэтому, чтобы здесь картинок не было, вы берете, нажимаете, здесь вот есть крестик, нажимаете Скрыть. Картинка уйдет, фотографии подвинутся, так как вам надо. Это что касается оформления. Да? Дальше у нас идут, смотрите, посты. У нас есть группа ЛУР, в которой есть тема, забыл, как она называется, по-моему, примеры постов для страничек. Ну, там сразу поймете. И в этой теме есть несколько примеров именно рабочих постов. То есть рабочим я называю вот такие вот где на вот какой-то пост идет да, о том что жизнь о том что там в мире происходит да о том, что как люди живут какие заработки и так далее и так далее и так далее плюс картинка и здесь обязательно призыв к действию да то есть я например акцент делаю на том чтобы мне люди писали в личку но иногда они начинают писать вот здесь вот в комментариях да и вот у меня здесь пошло так что люди начали комментировать Именно здесь. И значит, что я делаю потом? Я этим людям делаю предложение о работе, да, или я ну, как бы дальше скажу. И обязательно отвечаю. То есть я нажимаю вот, например, на имя, да, ответить нажимаю и пишу там, ответила в личку, предположим. Так, видно. Угу. То есть раб рабочие посты это именно вот. С призывом что-то сделать, написать вам в личку, поставить плюсики в комментариях, да, или вот что-то такое. То есть не просто пост о жизни, а именно с призывом. Что еще может быть у вас на стене? То есть просто какие-то интересные записи, да, которые отражают ваше мнение. Единственное, что не пишем о политике и о религии. Да, у всех взгляды разные, чтобы у вас не было ругани на страничке, да, потому что у вас в комментарии пойдут всякие непонятные. И просто может быть так, что, например, вы со своим будущим партнером ну, разной религии, да, а вы будете там писать о своей религии, чтобы там ее как-то продвигать. Или наоборот о своих там, политических взглядах. У нас как бы, бизнес, он вне политики, вне и тоже религиозным отношениям, да, мы никак вообще ну, не соприкасаемся, то есть мы дружим со всеми, можно так сказать. Вот какие могут быть просто записи, то есть это не значит, что вы сидите и выдумываете их. Вы просто заходите в какие-нибудь интересные группы. Ну вот, например, какие у меня есть группы. Это рабочая, конечно, страничка у меня здесь. А, так, ну вот, например, слова великих людей, там, на мотивация да. Правда, жизни, юмор, мотивации, цитаты. То есть какие-то вот такие вот группы, которые вам самим интересны. Вы можете оттуда брать какие-то вот полезные посты, но не делать репосты. Репосты на стене мы не делаем, понимаете, вы копируете то, что вам понравилось. Да? публикуйте на своей стене, добавляете, обязательно картинку. Картинки тоже можно находить в интернете их полно. Есть классный сервис с красивыми картинками, называется Pinterest. Там можно по тематике находить разные красивые, качественные картинки. Вот эта картинка у меня именно оттуда вам Разделяйте на абзацы, то есть чтобы не было сплошного текста, да? Слишком длинный. Вот это, наверное, вот максимально возможный <laughs> по длине пост, до да, который можно размещать, потому что длиннее уже читать люди не будут. Как бы чередуйте, да, их чтобы у вас были и. Оля уже добавляется. Нашла меня, да, пока вебинар смотрела. Чередуйте длинные короткие, длинные короткие, чередуйте бизнесовые посты с личными, да, там, если у вас детки есть, можете что-то про деток, например, да, можете свои личные мысли. Если у вас идет, если вам легко писать, да, пожалуйста, пишите. Вот. Но не так, что там мы покушали, выложили фотографию, мы погуляли, выложили фотографию. Что-то интересное должно быть, понимаете? А, даже вот если классная фотка какая-то вам нравится, да, там ребенок или вы, да, ну, какую-нибудь цитату возьмите, вы не знаете, что написать, да, какую-нибудь цитату или какой нибудь а, я не знаю, притчу, да, что-то такое, интересную историю, и ну, поставьте, да, напишите рядом с этой фотографией. Просто Текст без фотографий не выкладываем без картинок. Старайтесь, чтобы у вас было именно больше живых фотографий на стене, а не картинок. Картинки крайне редко. Вот у меня одна картинка на сколько там, на 10, наверное, фотографий личных, да, то есть очень редко я выкладываю картинки. Я понимаю, что у новичков может не быть там много хороших фотографий. Тогда старайтесь находить по максимуму живые картинки, вот, например, как вот, вот говорю на сервисе Pinterest, по-английски пишется, да, очень много там классных картинок, вот посмотрите там, да, вот, то есть поняли, да, чередуем какие-то мотивационные посты, обязательно делим на абзацы, я уже говорила, чтобы человеку было легко читать, если это будет сплошной текст, он даже читать не начнет, понимаете, это психология опять же. Так. Ну что тут вам еще сказать поняли да то есть а командные до да, фотографии вы можете дать у своего спонсора но когда вы например если предположим какое-то поздравление да старайтесь это переписать так то есть сделать да, когда вы сами пишете от себя свои мысли это называется копирайтинг а если вы переделываете чьи-то мысли, вы делаете рерайтинг, получается. Старайтесь делать так, чтобы максимально это было похоже, как будто бы вы сами это написали. То есть не так, чтобы там репост сделали, да, или вот у вас в одном стиле идет изложение да, на вашей странице, а потом вдруг и чьи-то слова вы скопировали, да, чтобы это просто вписывалось в вашу страничку. А страничку просто нужно, понимаете, к этому нужно отнестись, к оформлению нужно отнестись серьезно, потому что затем, когда вы будете гнать трафик на страничку, на вашу, да, когда люди будут к вам заходить, это будет решающим определяющим моментом, захотят ли люди дальше с вами продолжать общаться. Вообще захотят ли они вообще с вами общаться. То есть они получат от вас предложение, зайдут на вашу страничку, посмотрят, да, и решат уже продолжать с вами общаться, отвечать вам или нет, понимаете. То есть очень важно, как будет оформлена ваша страничка. Фотографии должны быть качественные. Фотографии должны быть ну, качественные. Но самое главное, так качественно, да, не никаких размытых фотографий, да, не, не обязательно какие-то фильтры применять. Да? Вот, например, в Инстаграм сейчас ну, неприлично выставлять фотографии без фильтров. Да? Это ну то, что без фильтров, а без обработки. То есть, если у тебя сфоткан это на обычный телефон, да, не на там не на iPhone 10 например, <laughs> и ты выкладываешь просто фотку какую-нибудь мутненькую, это вообще дурной тон считается. То же самое как бы и здесь, а, но в Контакте не надо заморачиваться с обработкой. То есть просто качественную фотографию выложили, это уже хорошо, понимаете? Так. Ну все, вот я думаю, понятно, да, с оформлением. Напишите в чате с оформлением. Понятно. Так, я сейчас пока экран отключу. Дальше слайды включу. Да. Так. Теперь у нас смотрите. То есть, а вот это мы с вами прошли. Теперь создание трафика, да, то есть, э, как сделать так, то есть вы оформили страничку, и вы готовы принимать людей на нее. Э, вы оформили, если вы работаете вручную, например, там, ну, как вот я предлагаю, да, э, две странички можно одинаково оформлять. Да? Единственное, там, в одно и то же время не публикуйте прям одинаковые посты, да, можете же. Например, вы если одновременно оформляете две странички новые, вы можете просто в разном порядке посты публиковать. То есть не обязательно, чтобы у вас посты были прям как бы в одном и том же порядке. А, я не показала, как закреп делать, да? Смотрите. Ладно, сейчас давайте я по этому слайду скажу, а потом, когда мы начнем экрана продемонстрировать, я покажу, как закреп сделать. Кто не знает, чтобы сейчас туда-сюда не скакать. Смотрите. Страничка готова, все, наша задача теперь сделать так, чтобы ее увидели, да? Опять же, вот, ну, наверное, все-таки к закрепу я вернусь, потому что это ну, важно будет сейчас. Давайте сейчас включу экран. Вот смотрите, закреп, чтобы сделать, вы вот. Например, хотите сделать так, чтобы у вас вот эта запись была всегда наверху, да, в начале странички. Вы делаете вот здесь на три вот эти точечки, просто наводите мышкой и нажимаете закрепить. И у вас эта запись будет всегда сверху, как у меня сейчас вот эта вот запись. Сюда что вы можете поставить, в первую запись, что я рекомендую поставить. Либо это какая-то, то есть какая-то запись должна быть, да, в которой... Либо вы рассказываете про проект, да, либо вы просто размышляете, как у меня вот здесь, да, я размышляю о том, что сейчас живут люди вот так-то, так-то, да, что можно по-другому. А картинка еще такая цепляющая, да, прикольная. А у вас может быть совершенно другая картинка. У вас может быть, например, картинка о работе, да, или у вас может быть ваша личная фотография. А здесь может быть даже ваша история. То есть. Предположим, вы пишете, да, что там год назад это не для новичков, конечно, да, а у вас уже, например, есть результат, вы говорите, что год назад там я даже не задумывался о том, что я буду работать вот в свободном графике, да, что я буду свободным предпринимателем, и пишите свою историю, что было так, стало так. Если ты хочешь так, ты тоже пиши мне в личку, да, там или ставь комментарий. это называется продающая история. Вот, а новички они могут поставить наподобие что-то, да. Вот что у меня, например, здесь на других страничках. Вот, например, здесь у меня вот такая вот фотография. Моя личная фотография, да, и такой вот текст о том, что сейчас многие мамы работают в интернете, да, то есть это можно посмотреть, эти вот рабочие... Посты их можно посмотреть в группе ускоренного роста, да? У нас есть примеры. Можно у своего спонсора что-то позаимствовать, что вам нравится, такие записи, да. То есть в закрепе должно быть то, на что человек вот в первую очередь обратит внимание и на что он может отреагировать. То есть там должна быть, должен быть какой-то призыв. И почему, как бы, я сейчас все-таки остановилась на закрепе, да? Потому что когда вы будете донать трафик на свою страничку, то есть люди будут к вам заходить, они будут на это в первую очередь обращать внимание, понимаете, и будут на это либо реагировать, либо нет. Вот, теперь сейчас экран отключу. Опять включу слайд, маленько, конечно, задержимся, да. Так, где у меня, вот он, второй слайд. Смотрите, если вы работаете с двух страничек, то, что вы, какие действия можете предпринять, какие действия вам нужно предпринять для того, чтобы у вас были отклики, запросы о бизнесе, о работе, да, чтобы вы потом могли этим людям дать информацию. То есть это те действия, которые необходимо делать, имея две страницы в течение дня три раза. Если у вас есть такая возможность в течение дня три раза заходить на ваши две странички и проделывать определенные действия, вот эти, которые я сейчас расписала, да, тогда вы будете получать отклики. Смотрите, раз, как бы сейчас просто расскажу, а потом покажу, где это все находится. Ставим лайки. Да? Сейчас покажу где лучше ставить лайки кому лучше ставить лайки да где находить людей кому лучше ставить лайки в день с одной странички 150 200 лайков ставите. то есть если у вас три подхода это получается по 50 по 40 лайков с одной странички. по 40 ой, 50 40 бывает, что говорю то 50 60 лайков вот так вот будет правильно Ой, так то есть получается что э, вы зашли например утром 50 лайков поставили да, днем и вечером 50 лайков поставили то есть в день 150 200 лайков с одной страничке то есть умножается на 2 у вас две странички да вы еще больше получается можете сделать но ну, отнимает это времени 50 лайков с одной страничке 50 лайков с другой это отнимает времени ну пять минут если не отвлекаться ни на что это отвлекает это занимает действительно 5 минут открывается одновременно два браузера вот у меня например внизу, а сейчас вы не видите пока мою страницу открывается два браузера, две страницы одновременно открываются и по очередности там 10 лайков с одной странички поставили, 10 лайков с другой. Пошли опять на первую страничку, 10 лайков поставить, 10 лайков с другой. Но не ставьте подряд 50 лайков, потому что у вас начнут там, просить код увести, да, капчу увести, вот эту вот, чтобы как будто вы не робот подтвердить. Будут блокировать, если вы будете прям подряд одни и те же действия делать. Поэтому вы Делаете 10, -10. 10 лайков с одной, 10 лайков с другой странички, потом опять вернулись на первую, потом опять на вторую, то есть чередуете. Следующее, что делаете? Оставляете комментарии на страничках у вашей целевой аудитории, то есть тех людей, которые вам интересны, которых вы хотели бы пригласить в бизнес. Комментарии, ну, знаете, не, не то, что нелестные, да, а именно вот приятные. То есть открываете страничку смотрите если на стене есть какие-то интересные записи у человека комментируйте по теме это отнимает время да это отнимает у вас примерно полчаса времени то есть из двух страниц но ну, если вы будете на три делить да то есть утром днем и вечером то это будет у вас примерно по 15-20 комментариев за один подход это у вас будет отнимать 10 минут времени да, в течение дня это будет отнимать у вас полчаса времени, то есть с двух страничек. А, комментарии то есть, если мой человек пишет там про ребенка, да, вы можете как-то прокомментировать, чтобы это было в тему, чтобы это было просто приятно, не так, чтобы а, ой, какая у вас красивая страничка, да, но ну, понятное дело, что это как бы чисто вот просто от какая-то, знаете, отмахнуться, чтобы. Чтобы человеку было понятно, что вы прочитали этот текст, да, ну, длинные сразу говорю, тексты не читайте просто там где коротко написано, где легко прокомментировать, там и комментируете. Можно просто открыть фотографию человека, аватарку например, написать там, какая классная фотостудия, да, какой классный фон там или ну в какой классный фон, конечно, не очень будет смотреться, да, или какой красивый у вас платье, да, или макияж какой классно, да, то есть ну вот так вот, чтобы человеку было приятно, чтобы это было действительно Тему. Если человек без макияжа на фотографии вы классный макияж, на этом дело, что это будет ненормально. Дальше. То есть, понимаете, да, в день с одной странички вы можете оставлять, и нужно оставлять, чтобы у вас были отклики и 50 комментариев. Вообще, для чего это делается, да? для чего лайки ставить, для чего комментарии. А для того, чтобы человек, человеку стало интересно, он зашел к вам на страничку и посмотрел. Да? А у вас на страничке будет определенная информация, да, будет и личная информация, и о проекте Кстати, я говорила до да, начале что статус о работе вы не ставите в первый день, в первые два дня, а потом можете его поменять на рабочий статус какой-нибудь. То есть вы можете там написать там, что работа, что-то такое, да, связанное с работой. Сейчас не буду к этому возвращаться. Посмотрите, там у меня тоже на страничке был статус. Дальше. Следующее действие, которое необходимо делать, да, то есть вот все четыре действия, которые здесь расписаны, вы это делаете. Первые два действия вы делаете для того, чтобы привлечь на вашу страницу внимание, чтобы люди посмотрели и, возможно, сами обратились к вам. А вторые два действия вы, ну, точнее, третье действие тоже, до <давление> в друзья, вы тоже делаете для того, чтобы человек к вам зашел и посмотрел, да. А вот четвертое сообщение это уже вы целенаправленно делаете. Смотрите, добавляете друзья в день по 30-35 человек, то есть лимит 50 человек, но так как вы будете много действий со странички делать, лучше не перебаршивать, лучше меньше, да больше, как говорится, да? Страничка дольше проживет. Это как бы будет. Для администратора ВКонтакте это будет нормально, что вы в день добавляете 30-35 человек друзья. Получается, что за один подход, если вы делитесь утро, день и вечер, да, вы добавляете 10-15 человек. Ну, 10-12 человек, вот так вот. С двух страничек, получается, вы добавляете 20-24 человека. То есть найти людей, которые вам понравятся, и добавить их друзья, это 10 минут тоже опять же кого-то где находят? сейчас я покажу и четвертое действие это уже вы напрямую пишете кто-то сейчас скажет это спам да но люди реагируют вы понимаете то есть если раньше как-то я вот старалась сделать все для того чтобы люди сами мне писали да то есть я стала задумываться о том что надо сделать так, чтобы страничка была красиво оформлена, да. Чтобы люди заходили ко мне и хотели сами написать, да? Но как только где-то год назад, наверное, я это начала делать, да, да, сначала было очень много откликов. То есть я просто ходила, ставила лайки людям, они ко мне заходили, и очень много было откликов. Люди спрашивали: там, напишите о работе, напишите о работе. Да, прям в день там с одной странички можно было получить 10 откликов у меня было 10 страничек то есть это сами представляете это было у меня было по 1 2 три регистрации в день каждый раз потом это все стало на уголь <laughs> идти меньше меньше меньше было запросов но все равно это работает да то есть если вы привлекаете внимание на свою страничку и таким образом как бы люди смотрят и к вам интересуется у вас в личку потом да но если работать с двух страничек, например, да, вручную и писать сообщение в личку тем, кто не находится у вас в друзьях, нормальные сообщения, понимаете, не такие, что э, набираю сотрудников для работы в интернете, такие сухие, которые уже вот всем наскучили, которые уже все получали, наверное, да, нормальные сообщения: там, здравствуйте, вы меня не знаете, ли мы с вами не знакомы, например, да. Верно, вот так-то, так-то. Я набираю персонал, там в свою команду, ну, что такое? то есть я покажу вам сейчас тоже это, да. Если это будет нормальное такое обращение к человеку, в котором вы особо не навязываете, да, то в день можно отправить вообще, тем, кто у вас не в друзьях, лимит 20 человек. И вот с двух страничек вы можете в день как раз отправить 15-20 сообщений тем, кто у вас не в друзьях. То есть вы, опять же, находитесь тех людей, которым нравится. И если вы, опять же, делите на три части, то есть утро, день и вечер, вы отправляете, получается, по 5 сообщений примерно да, незнакомым людям. В течение дня у вас получается 15-20 сообщений в день с, не, с одной странички, то есть это 3-40 сообщений в день с двух страничек. Людям, которые вам понравились. Я вам сейчас покажу, как бы что из этого выходит. Какой, вообще, есть ли смысл писать незнакомым людям продолжение работы. работе? То я раньше этого не делала. вот я решила поэкспериментировать. Думаю, ну ладно, меня же не сожрут. Думаю, ну максимум, что сделают, это там заблокировать страничку. Но пока не заблокировали. Вот. И люди нормально отвечают. То есть, понимаете? С учетом того, что я сегодня отправляла 20 людям с программы робота, это люди, которых я лично не видела, то есть, если вы будете вот вручную работу двух страниц, вы будете избирательно подходить к тому, кому вы отправляете сообщение. Да? То есть, если вы видите, что у человека нет информации о работе на страничке, да? если вы видите, что человек не занимается неким там другим бизнесом он может быть там другой компании, или он может быть тоже в компании Reflame, да, то вы, естественно, ему писать не будете. А я отправляла через робота. То есть он там не разбирает, кому он отправляет. И у меня были отклики, понимаете? То есть если через робота сообщение на сообщение люди реагируют, то когда вручную, у вас конверсия просто больше будет. То есть у вас будет больше откликов, потому что вы целенаправленно нужным людям отправляете. Так. Теперь давайте покажу, где это находить все, да. Смотрите, сейчас мы посмотрим с вами, кому лайки ставить, да, где комментировать, кого добавлять друзья. Ну, кому лайки ставить и кого добавлять друзья, в принципе, это одни и те же люди. И кому писать сообщения, тоже, в принципе, одни и те же люди, это ваша целевая аудитория. Кто вам понравился, тому ставите лайк. Я просто покажу, где искать этих людей, откуда лучше как бы брать, да, чтобы это были активные люди, чтобы это были люди, которые скорее всего не занимается бизнесом так смотрите вот например возьмем какую-нибудь, найдите вообще для себя несколько групп где сидит ваша целевая аудитория например у вас там целевая аудитория ну, банально мамочки в декрете да и, и чтобы эта группа была большая Давайте вот, я не знаю. Большая и такая вот, знаете, так, у меня здесь на страничке, на моей, сейчас я вам покажу, на моей личной страничке не рабочей. Так, где? Вот здесь вот. М -м -м. А, в закладках, я ее сделала в закладке, вот, в разделе ссылки. Вот эта вот группа. Например, да, чтобы сейчас долго не искать, в ней миллион четыреста семь участников. Я ее добавила в закладки, вот здесь будет кнопочка «Добавить в закладки», чтобы я ее быстро находила, да. Тоже так можете сделать. Так, видно мой экран? Напишите, пожалуйста, в чате. Да. Так. Почему? Какие критерии вообще вот в группе? Смотрите, чтобы было много участников и чтобы стена была, во-первых, часто обновляемая. Смотрите, 7 минут назад была запись, 38 минут назад была запись, час назад запись была, два часа назад, то есть каждый час бывают какие-то записи. Понимаете? Даже в час несколько раз записи бывает. И не только показатель, сколько записей в час, да но еще и сколько лайков. Например, смотрите, 8 минут назад опубликовали запись, а уже у нее 107, о, уже 117 лайков. Видите, да? То есть это говорит о том, что вот, э, это количество, вот участники, да, полтора миллиона человек, оно оправдано. То есть это не накрученные боты, и здесь сидят живые люди. То есть люди заходят просто в новости и видят у себя вот эту вот картинку, ставят лайки. Это говорит о том, что э, здесь... Э, живые люди сидят, понимаете? А кто обычно лайкнет вот такие вот мимимишные фотографии, картинки, да? Я, например, вот как человек, который ах, нету времени, например, сидеть, да, смотреть новости, просматривать и лайкать там чужие фотки. Я вообще этого не делаю. Я только делаю это по нашему хэштегу команду. Да? То есть прокачку только делаю и все. Я не захожу в новости, и не смотрю там просто ленту тупо, да, и... Не ставлю лайки. Значит, люди, которые ставят здесь лайки, это люди, в принципе, имеющие свободное время. Понимаете, да? То есть, если это мамская группа, значит, мамочки, у которых вот появилась свободная минутка, они сидят, увидели запись, лайкнули, да? То есть, вот вы можете среди этих людей, кто поставил лайки, найти своих людей тоже. Как это сделать? Смотрите. Нажимаете вот сюда вот просто наводите на мышкой да на слово нравится и вот здесь вот высвечивается понравилось там 117 людям. открывается у вас вот такой вот список и вы просто либо можете прям отсюда да, вот так вот на плюсик нажимать и ставить лайк да, человеку Вот 10 вот на плюсик нажимаете и ставить лайк просто вот. сколько там надо вам лайков поставить 50 за один подход да? Вот так вот берете и ставите лайки. Но лучше, конечно, если вы поставите не один лайк человеку, да, а два, три. Для этого вам нужно, я, например, на колесико мышки нажимаю, можно правой кнопкой мышки нажать, нажать и открыть ссылку новой вкладки, да. Но чтобы быстрее было, я нажимаю колесиком мышки на фотографию, и они открываются у меня здесь вот в новой вкладки. И я уже вижу примерно страничку человека. Я понимаю, что это мамочка молодая, у нее тут все проделать. И могу вот ее личные записи, не некоторые а репосты групп да, а ее личные записи, вот так вот подмечать. Здесь у нее закрыты комментарии. То есть сразу в одном говорю сейчас, да, Лайки ставим лайки и комментируем, да. То есть здесь я могла бы прокомментировать еще, да, там поздравляю, что она пишет, на мы магистры, я бы написала там поздравляю, да, с, нагистра... с магистратуры, например, да. То есть это было бы в тему. Все, поставил несколько лайков и если мне человек симпатизирует, да, я могу еще и друзья добавить ее, понимаете? То есть одновременно сразу делал несколько действий, но не злоупотребляется. Вот, если вам человек а, как бы, ну, вроде бы он из вашей целевой аудитории, да, он вот здесь вот в лайках у вас вышел. Ну вот походили, поставили ему лайки, да. Ну вот как-то вот чувствуете, что не ваш. Ну, бывает такое, да. Можете не добавлять его в друзья. А если у него здесь вообще подписаться написано, то вы ни на кого не подписывайтесь. Вы только добавляете в друзья. Ни на кого вы не подписываетесь, понимаете, да, И написана кнопочка подписаться, вы не подписываетесь, только добавляете в друзья. Дальше закрываете, опять, можно аватарку полайкать, да, но мы ее уже полайкали, когда вы ее открывали. Опять же вижу, что это мамочка молодая, да. Вот такие я не ставлю лайки на репосты. Вот более-менее что-то, например, там сказки детские, да, там еще что-то. Я могу еще поставить лайк, но лучше я пойду поставлю лайк и на фотографии на ее личные. Вот Сюда, вы понимаете? На репосты я ставить лайки не буду. Вот, то есть, вот таким образом вы сейчас поняли, где находить активных людей, настоящих, реальных, да, людей. То есть вы находите группу активную, в которой часто размещаются посты на стене находите какой-нибудь пост на котором много лайков но который был вот недавно не который три дня назад да потому что эти люди скорее всего сейчас ну, большая вероятность что они могут быть не в сети а если например вот здесь вот 44 минут назад 28 лайков кто-то поставил это говорит о том что 44 минут назад, по крайней мере, эти люди были в сети. Они поставили лайк. Да? Это говорит о том, что они бывают на своей страничке частенько заходят, да, и они активны То есть, понимаете, да? Вот. То есть, это где брать активных людей. То есть вы им можете и комментарии оставлять, если вы видите, что комментарии открыты, да? на стене, под фотографиями. Главное вам сделать ваш план. Я уже скоро закончу, да. То есть вот то, что я на слайде показывала. Так, сейчас. выключу. Вот, вам нужно сделать ваш план. Если у вас три подхода, значит, вы делаете. 50-40 лайков да, с одной странички, то есть 100-60 лайков с одной странички, с двух страничек, соответственно, умножается на надо. Да. Комментарий, если у вас три подхода, значит, опять комментарий на страничке вы ставите с одной странички. Если, опять же, у вас три подхода, вы добавляете за один подход, опять же, там 215 человек, друзья. Можно это делать, опять же, говорю. Одновременно, то есть одному человеку вы можете и лайки поставить, и прокомментировать, и друзья добавить. У кого-то будет страница, стена закрыта, комментарии нельзя поставить, например. да? На кого-то можно только подписаться. Поэтому вы себе можете завести просто листочек и там галочками, просто палочками отмечать. Да? Лайк, комментарий, друзья, лайк, комментарий, друзья, лайк, комментарий, друзья. И потом пишите сообщение в личку не друзьям. Я вам сейчас покажу, что у меня сегодня получилось. С робота, да, то есть это говорит о том, что я не выбирала людей, да, у меня робот просто кому попало, по моим критериям поиска, которые я задала, он отправил сообщение. И какие у меня были отклики, да. И как бы умножайте это еще примерно в полтора раза, если вы будете вручную находить людей и им писать, да потому что робот вам всем подряд пишет. Опять куча экран. Я отправляла сегодня по 20 сообщений незнакомым людям. Вот, смотрите, у меня уже 7 сообщений. Вот. Так, вот смотрите, у меня началось... Вот, началось у меня в 12.55 я начала отправлять. Робот начал отправлять, да? Вот, раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять. Ну, в общем, 20 сообщений, это видно, да? 20 сообщений он отправил кто еще не прочитал. Ну, пример сообщения. Вот. Я тут букву пропустила. Здравствуйте, мы с вами не знакомы. Я увидела вас в группе про деток. Мне понравилась ваша страничка, поэтому решила вам написать. Я занимаюсь открытием интернет магазинах мне нужны сотрудники для работы на дому через интернет. Вы для себя рассматриваете возможно удаленной работы. И всегда напишу вам подробно о работе. Вот такой простой шаблон. Но это не значит, что вам сейчас надо копировать и переслать всем. Потому что у меня через робота настроено так, что он у меня одному человеку на такое сообщение отправит, другому человеку другое сообщение. То есть у меня в роботе загружены несколько вариантов сообщений, которые я придумала просто сама на ходу, понимаете? То есть вот от себя, вот как я захотела написать, так и написала. Вот вы напишите, так, да, как вы хотите написать. Потому что ну, на ваше предложение пойдут ваши люди, да, на мое предложение пошли мои люди. Вот, смотрите, я не открывала специально ничего, на 20 сообщений я нашла, ой, нашла, получила 7 ответов. Это просто люди, которых я даже не рассматривала, понимаете, то есть это через роботы я сделала. Ответы разные, смотрите, нет, спасибо, хорошо, все, а, пока нет времени, дети маленькие, но я здесь еще напишу, да, ответ. Тут опять нет, спасибо продажами не занимаюсь, да. Но ну, опять тут я мне есть что ответить, что я продажу, в принципе, не предлагаю, да? Тут э, пишет что-то: если вы. Ну ладно, я это отвечу потом, да, попозже. Нет, спасибо. О, нет, это тоже ответ, да? А тут пишут: вот, например, э, интересно, всяких магазинов. Дальше открываю еще одну страничку. Здесь у меня с 24 ответа, да. Тоже пишет нет, спасибо. Тут Пишет добрый день я не уверен, что надо достаточно времени, скорее всего, да, тут тоже я пообщаюсь с человеком. Здесь пишет добрый день, да. Тут пишет тоже, да. Это с двух страничек, да, с робота. Тут вот, например, пять сообщений, да. Девушка пишет, да. Некоторые еще не открыли сообщения. Вот еще одна пишет, матер. напишите, пожалуйста, подробнее. Интересно. Нет, спасибо. Да, можно подробнее. То есть ответы разные. спасибо мама не поняла что на комментарии. спасибо мама mm -hmm. вот то есть понимаете да что а, сообщение в личку не друзьям то есть тем людям которые не находятся у вас друзья адекватные предложения о работе они работают так сейчас экран выключим Аси пишет, скинь, пожалуйста, свои шаблоны. Вот мне, знаете, не жалко, да, скинуть шаблоны, но если мы с вами начнем использовать сейчас вот эти шаблоны, нас просто-напросто всех заблокируют. Потому что когда в большом количестве используют разные люди, ну, разные странички, да, одно и то же сообщение, за это сразу блок. Понимаете? А поэтому я вот сегодня например эти сообщения отправила я завтра уже буду отправлять другие сообщения я придумаю завтра просто другое сообщение и буду отправлять его это я занесу себе в ну, как его плане в заметки да? Ладно, я скину вам в чате вот, только переделайте обязательно. Пожалуйста, я вот вас прошу если вы не хотите, чтобы вас тоже заблокировали, да. Но неприятно, когда вас блокируют. Вот вы только начали работать и вас заблокировали, да. Переделывайте под себя. Чат я скину в WOR. И вот вы, например, один шаблон. Я в день сегодня отправляла два сообщения, то есть два разных сообщения с 10 страничек, с 9 страничек. Одна страничка у меня. Я старые странички свои восстановила, и одной не хватило. Короче, с странички пока работают с роботом. И получается, что. Вот я вам сейчас показала две, по-моему, странички, да, ну давайте. Ну, ладно, уж не буду дальше открывать. Понятно, да? То есть, с какой-то странички мне 7 человек ответили. Да, и нет, и ответы. Да, с какой-то странички 4 человека ответили, и да, и нет, и ответы. То есть, есть с кем поработать, да. И это вот я еще раз обращаю внимание, это просто чисто вручную робот робот работал. Вот, так. Что-то мы с вами прям задержались сегодня, что-то так много я это. Это при том, что я еще не все сказала. Даже не знаю, что я сделаю, вам лучше говорить ли про про робота, либо вам запись отдельно потом сделать и скинуть. Ну, смотрите, третий, да, пункт у нас был это когда уже люди, вот я вам показала, что они спрашивают, да? и ваша задача грамотно дать людям информацию. То есть э, не просто скинуть сайт, посмотреть, не просто скинуть, ну, я не знаю, там, шаблон сообщения и все, да, там я отстрелялась, как бы, да, а именно постараться человека вывести на диалог, как бы вести диалог, да. Понятное дело, что новичку как бы это сложно, и поэтому новички они будут сначала пользоваться шаблонами, но старайтесь пользоваться такими шаблонами, чтобы они были не длинными, то есть коротенькие тексты. Да? Я тоже скину. У нас, в принципе, в группе Гур есть шаблоны переписки, да? есть так и называют шаблоны для проведения собеседования. Да? То есть я работаю как собеседование. то есть старайтесь. Поэтому быть в сети, да, чтобы у вас странички были открыты все, когда вы работаете, да, когда люди сразу отвечают, вы им тоже сразу отвечаете. Не делайте так, чтобы они ждали. Вот я сейчас вам показала, да, что я там 12 часов отправляла сегодня, а у меня до сих пор сообщения не открыты. Я специально их оставила, чтобы вам показать. Вот, так я обычно, конечно, не делаю. Если людям сразу отвечаю. Это вам чисто вот для того, чтобы показать на вебинаре. Делите сообщение на абзацы, чтобы это легко читалось, потому что если вы сплошную текст отправите, да, пусть даже там будет 20 строчек, но это будет громоздко смотреться, человеку сразу кажется все сложно. Если человек что-то отвечает, вы у него неоднозначно, как то тогда, он сомневается, то уточняете, спрашиваете, да, и как можно чаще обращайтесь по имени. Может быть не в каждом сообщении, да, но когда это уместно. То есть не просто так, чтобы человек думал, что как шаблонно общается, а чтобы вы вот чтобы его расположить, да? А, так, давайте, может быть, проголосую, может быть, сделать так, чтобы вот я сейчас не отвлекала вас больше, да, не задерживала, точнее, я запишу видео, потому что мы так уже задержались с вами, как именно вот то же самое, что я сегодня показывала, делать через робота, через 10 страничек. Как вообще робот работает? То есть, выпишу видео, наверное, отдельно. Я думаю, так сделаем. Да? Напишите в чате, согласны? <laughs> Если я так сделаю. То есть, я не успела вам дать сейчас показать, как работает программа. Я вам запишу тогда видео. И скину его отдельно, там, ну, буквально, наверное, еще на 10-15 минут получится, чтобы показать, как это все работает. Согласна. Хорошо. Вот, ну, вы поняли, да, что вот то, что я показывала сейчас, это одно и то же, как бы один и тот же результат у вас будет, если вы будете. Да, свет про программу вопрос. Я, я сказала, что чтобы больше не задерживать вас, потому что мы так задержались. Чат не работает. Чат. Ну, там маленько осталось. Там маленько осталось только рассказать вам, как именно, чтобы вы посмотрели наглядно, как работает робот. Вот. И определились для себя, как вы будете работать. То есть вы будете работать, например вручную самостоятельно с двух страничек как я показывал да либо вы можете если есть такая возможность взяли как я себе робота да и сидите, запулили в него там задание и здесь 10 страничек работаете отдельный вебинар я не, не вижу смысла поэтому проводить там буквально видео на 15 минут записать вам. смотрите вот вы поняли да что то что я показывала оно одинаково работает при работе с двух страниц да если вы будете делать все что я говорила вот именно вот на этом слайде. Вот именно все, если вы будете делать с двух страниц каждый день, у вас, может быть, в первые три дня не будет откликов. Могу сразу сказать, да, особенно если ты новичок, особенно если только-только страничку завел, особенно если только-только а, оформил, да, еще сидит сам, боится, сомневается, когда боишься, люди не идут. Вот. А так потом маленько отпускает страх, и люди начинают потихоньку идти. Вот. Поэтому, если вы каждый день будете это делать, через три дня примерно, 3-4 дня ежедневных лайков по тем людям, которых вас действительно интересуют, которые вам нравятся, да, комментарии, давление друзья и сообщение в личку. Ну, сообщение в личку у вас отклики, в принципе, сразу пойдут. Вот. Поэтому. Но вот еще раз говорю, да, шаблоны меняйте, то есть вот сообщения, которые в личку будет писать, меняйте их каждый день. Не отправляйте одни и те же. То есть можете сохранить их куда-то себе в блокнот, да, в электронном виде и через неделю повторить, например, да, но каждый день их не используйте ни в коем случае. Потому что иначе либо ваши сообщения вообще не будут видеть, они уйдут в спам, да, в бан, либо вас заблокируют. Ну все тогда, ребят, я, конечно, не успела сказать все, что хотела по поводу программы. Это я запишу видео скину в чат, скину в чат шаблоны, которые отправляла два шаблона, скину, что я два сообщения отправляла, вот. И вы уже менять их под себя, но я прошу вас не копируйте, хорошо? Потому что все это Все, я рада, что вам была полезно. Наташа пишет. То есть вот главный критерий, знаете, чтобы найти активных людей, да, найдите не, не просто, я раньше как добавляла людей, в друзья, я, например, выставляла критерии поиска, просто там страна Россия, возраст 25-35, женский пол, сейчас на сайте. Да? Вот, а не всегда как бы это была целевая аудитория, не всегда вот именно такая, которая вот мне хотелось бы, да? А вот если вы найдете именно такую группу, которая будет, который будет много записей публиковаться в течение дня и на которой будут лайкать, да, то это самый вот, не знаю, самая такая фишка, которую я для себя лично вот сейчас выявила, да, найти группу, которая большая, много количества людей, да, там, там часто публикуются посты и эти посты много-много лайкают. Вот. И лайкать вашу целевую аудиторию. То есть, если ваша целевая аудитория мамочки, не надо искать их в группе по автомобилям, да? где тоже будет много лайков. <смех> Понимаете? Вот, да. И среди этих людей, которые лайкают, или даже среди тех, кто делает репосты, да, тоже как бы, можно брать, находите своих людей. Ну, тоже все равно заходите на страничку и смотрите. Да? Потому что бывает так, что даже смотришь, страничку и понимаешь ты не хочешь этого человека приглашать не, не о том что он плохой как